Я расскажу о древнем методе построения списка простых чисел меньших n, который называется решетой эратосфена. родился в 276 году до нашей эры. То есть этому методу уже около 2200 лет. Но он настолько просто и изящен, что его можно объяснить любому ребенку. Предположим, для примера, что нужно вычислить все простые числа меньше 100, но это сработает точно так же, если захочется провести вычисление для 10 тысяч или миллиарда. Он выполняется следующим образом. Предположим, все числа не помечены. Они изображены с серым фоном. Начинаем сначала. Если найдено непомеченное число, то оно простое. Мы нашли двойку и можем сказать, что оно простое. Далее наступает вторая фаза, когда мы вычеркиваем все числа, делящиеся на два, так как знаем, что они составные. Раз и мы убрали все кратные двум числа. Красным фоном отмечены составные числа. Теперь повторяем переходим от двух к трем. Три не помечено, поэтому отмечаем его как простое. Затем убираем числа, которые делятся на три. Здесь довольно простая оптимизация. Заметим, что 6 уже поменьше, и нужно вычеркивать кратные числа, начиная с квадрата числа. Таким образом, 3 на 3 это 9, значит начинаем с 9 и помечаем все кратные трем числа как составные. И все снова. Переходим к 4. Ну, 4 уже помечено как составное, поэтому переходим к 5. Нашли число, которое не помечено, то есть 5 простое. Далее 5 на 5 получается 25. Идем к 25, отмечаем 25, 30, 35, 40, 45 и так далее. Они составные. Двигаемся дальше. Находим 7. Оно простое, так как не помечено. 7 на 7 будет 49. Помечаем как составные 49 и остальные кратные 7 числа ниже. Идем дальше до 11. 11 простое. Теперь заметим, что 11 на 11 будет больше, чем 100, то есть проверку можно заканчивать. Можно было закончить уже на 10, так как все оставшиеся непомеченными числа, как можно заметить, являются простыми. Можно за один проход пометить их все как простые. Это и есть весь алгоритм. Настолько простой. Теперь просто для обобщения мы можем составить программу выполнения этого алгоритма отсеивания. Если мы хотим найти все простые числа до какого-то n, то сначала будем выполнять главный цикл. То есть для всех чисел a от двух до корня квадратного из n. Заметьте, что и в нашем примере мы прервались на 10, так как нашли все простые числа. Таким образом, для всех чисел от двух до корней из n выполняем следующее. Если число А не поменьше, тогда помечаем его как простое. Все кратные ему числа помечаем как составные. И все. То есть находим простое число, помечаем все числа, которые на него делятся, возвращаемся к началу, переходим к следующему числу, а. Если мы были на двух, переходим к трем, потом к 4, 5 и так далее. Когда закончим, у нас будут найдены все простые числа. Заметьте, что это тоже цикл. То есть у нас есть основной цикл, а когда мы находим простое число, то циклически помечаем все кратные ему числа. Важно отметить, что тут у нас вложенный цикл, то есть цикл внутри цикла. Вот пример этого алгоритма в действии, написанный на JavaScript. Если я передаю ему 100, получаю все простые числа до 100. Если передаю 200, получаю все простые числа до 200. Передаю 850, получаю все простые числа до 850. Дальше проведена эта программа и пояснение по ее настройке.